Роман, приветствую тебя. Приветствую, Артем. Долгожданная встреча. Всегда приятно обсудить с тобой ситуацию на рынке. Для наших подписчиков и для тех, кто следит за нашим совместным контентом, это еще одна возможность взглянуть на то, что происходит. Сейчас рынки очень волатильные. Все пытаются ответить на вопрос, будет ли все-таки глобальный финансово-экономический кризис, что к нему приведет, что посыпется там первым. Следующим, последним, что будет с долларом, с рисковыми инструментами. Ну, в общем, это традиционные вопросы, которые всегда около рынка, потому что это информация, которая и позволяет в итоге принимать правильные торговые решения. Позволю себе один вопрос тебе, потому что я задаю, задаю его всем, но ну, интересно, да. Ты вообще как сам считаешь, будет ли новый финансовый кризис и есть ли для этого предпосылки? Продолжится ли вот эта ситуация в плане негативного развития в банковском секторе США? Угу. Какие мысли? Ну, мысли здесь, наверное, любые мысли наши, они опираются на те сведения, которые мы читаем да, из источников. Да, да. И считать их, конечно, объективными сложно, потому что многое скрывается. Да? Вот недавно банкротство ⁇ Кредит да, было и угу. выяснилось, что там саудовский какой-то, значит, банк, тоже, который вложил миллиард, ему сказали, что давайте-ка еще вкладывайте, а иначе как бы ну, под видом того, что требования какие-то нужно выполнить. Вот. И, а, он, а он отказался, и в итоге его вообще лишили денег. Вот. то есть, А мы даже и не знали. Да? Потом вот какие-то регуляторы проверяют в, во Франции, сейчас новость тоже читал, проверяют там отмывание средств какое-то, нарушение законов, Казалось бы, благостный и экономически защищенной Европе, где все законно-законно, а потом выясняются огромные миллиардные отмывания. А, то есть мы многого не знаем. Вот. И что касается этого кризиса, да, который, вот, о котором постоянно все говорят, основания для него, я считаю, конечно же есть. Uh -huh. да, конечно же есть раздутый пузырь, там, доллар, все дела. Но... Конечно же, те, кто и создает этот пузырь и кризис, они же и контролируют это. И когда будет этот спусковой крючок, да, что выступит uh -huh. этим триггером, мы не знаем. Вот этого мы не знаем. То, что экономика на грани коллапса, это мы знаем все, и давно как бы об этом все говорят. Но, конечно же, это контролируется этот коллапс. И вот что выступит триггером, который именно начнет обрушение, мы не знаем. И вот это вот... В Америке то, что выделили 300 миллиардов долларов на спасение вот этих трех банков, да, силиконовый, там еще Signature Bank, еще третий банк, вот это сам факт вот этот говорит о том, что в 2008 году, когда был кризис, тогда выделили денег на спасение всего 100 миллиардов, тогда в 2008 году кризис, когда падение было мощное, а сейчас, хотя еще вроде ничего не началось, уже 300 миллиардов выделили, то есть это говорит о том, что ну, вот, это же выделение, оно тоже может спровоцировать, то есть эти деньги откуда-то надо брать, да, печатать их в том, в том числе. Вот, и я считаю, что основания фундаментальные для кризиса есть. Когда кто включит эту кнопку, мы <laughs> сказать точно не можем. не такое. Я даже немножко уточню, вот, что ты сказал. Выделили уже больше полумиллиона триллиона вот точно. 500-600 миллиардов, это буквально сегодня, когда записывал свой брифинг, смотрю на баланс медрезервов. Он постоянно меняется. И деньги действительно печатают. Заливают, заливают их в систему. Это как было во время ковида. Помнишь, когда баланс пресса раздули до 9 триллионов. Сейчас ситуация повторяется. Вот фактическая цифра. Только что открыл, смотрел. 8,73. То есть 8,7 триллиона. Еще пару дней э, такого активного печатания денег и будет 9 триллионов, как и раньше, со всеми утекающими отсюда последствиями для роста инфляции и э, тому подобное. Я считаю, что действительно условия, как ты отметил, для наступления какого-то хаоса на рынке есть. Исторически он должен был наступить уже давно, если циклически ограться на теорию того, что раз в 10-12 лет все идет прахом накрывается медным тазом, да. Банки сыпятся, пытаются прикрыть сейчас другие банки, которые испытывают проблемы с ликвидностью. Ну, те, кто, наверное, копает глубоко, прекрасно понимают, что эти проблемы с ликвидностью, они сохраняются, потому что люди продолжают забирать деньги из коммерческих банков, если говорить про... США и забирают деньги не просто потому, что они опасаются развития банковского кризиса, повторения с банками, которым они доверили свои средства. Вот истории с Silicon Valley Bank и Signature Bank они забирают эти деньги, потому что руководствуются элементарной такой экономической целесообразностью. Эти деньги можно разместить в более надежные инструменты, как облигации США. И эти облигации дают более интересную доходность, более высокую. Хочу, давай тогда, перейти уже к графику. Ну, давай я пару слов добавлю. Та скорость, вот, та скорость, с которой быстро выделили деньги на спасение этих банков, говорит как раз-таки, что вот, верхушка пока не хочет вот прямо сейчас, чтобы начался кризис. У меня такое ощущение. Ну, либо оттянуть его хотят, потому что если бы хотели то как раз бы сказали, а, ну мы ничем не виноваты, это вы сами виноваты, сами решайте свои проблемы. И тогда начался бы, да, деньги побежали бы люди в банке, деньги снимать, не могли бы их снять, и начался бы этот кризис. То есть начать его, прям вот ничего делать просто не надо, и он начнется. И сейчас вижу, как раз его спасают. И вот эта оперативность говорит о том, что они хотят еще оттянуть. Поэтому мы можем посмотреть этот спектакль чуть подольше. Насколько непонятно. Ну, кстати, есть сторонние теории относительно того, почему так оперативно и быстро помогли. То, что напечатали внезапно полтриллиона долларов, как раз говорит о том, что этот кризис стал такой же неожиданностью для самого Федрезерва и Минфина, как и для нас, тех, кто следит за происходящим со стороны. И Может. никто не ожидал, что так все быстро произойдет, поэтому решили быстро по старинке начать заливать проблемы деньгами, потому что это самое лучшее лекарство, всегда срабатывать mm -hmm. не думает о последствиях. Но о последствиях будет думать другое поколение и новое... Правительство Федрезерва в том числе. Ладно, давай к демонстрации экрана. Как раз у меня индекс доллара открыт. Сейчас котировки 102.37. Думаю, что пошла демонстрация уже, да? Да, да. Отлично. 102.37 в рамках нисходящего канала идет движение. Я думаю, что в районе 102.50 доллар остановит и снова потащит вниз. Потому что, как я отметил, Ожидание развития банковского кризиса сейчас будет связано с ожиданием того, что американский регулятор более не будет повышать процентную ставку. То есть американский регулятор сейчас сделает все возможное, чтобы резко не росли доходности облигаций, потому что если доходность облигаций продолжит расти, продолжится отток капиталов из коммерческих банков. Это будет все сдерживаться на тормозах, поэтому ставка, возможно, уже достигла своего пикового уровня, то есть в районе 5%. Думаю, что многие могут поспорить, сейчас скажут, что ставка будет снова повышена и на майском заседании, возможно, даже на июньском. Но время покажет. Я считаю, что в, теку в текущих условиях, скорее всего, нет. Поэтому 102.50 для тех, кто ищет точку входа по индексу доллара, может быть хорошей планкой для того, чтобы зайти через отложку именно sell limit, и ждать уже снижения в район даже психологической планки 100 пунктов. Почему бы и нет? Без поддержки жесткой монетарной политики, жесткой риторики, в условиях развития банковского кризиса, хранящихся панических настроений, ожиданий того, что американский фондовый рынок может обвалиться в любой момент. На одном из прошлых эфиров я делал отсылку на... Джеффри Гундлаха, который является король облигаций. То есть я говорил, как бы цитирую то, что он отметил, что кризис наступит уже этим летом, потому что именно этим летом будет достигнут пик по проблеме с ликвидностью банков, которые сейчас пытаются как-то их еще скрывать. Ну, посмотрим. Далее это остается совсем чуть-чуть. Несколько месяцев. Если все произойдет так, то доллар будет, конечно же, не самым лучшим инструментом, но вот в контексте индекса американской валюты, потому что на рынке есть более интересные альтернативы: это те же самые облигации: пранк, иена и, конечно же, золото. Так, еще пару инструментов, на которые хотелось бы обратить внимание. Спекулятивно сейчас это европейская валюта, котировки 1.08.20. Я допускаю, что на этой неделе и, может быть, на следующей, ну вот, скажем так, Роман, скажем так, до следующего эфира нашего с тобой. Надеюсь, что он пройдет на следующей неделе. Ожидаю, что рост европейской валюты продолжится. То есть мы сначала обновим максимум прошлой недели, это примерно 1,0920, и потенциально нацелимся на психологическую планку 1,10%. Интерес к евро остается значительным, потому что евро интереснее, чем доллар в свете того, что Европейский Центральный Банк, как мы прекрасно знаем, повысил процентную ставку на 50 байсных пунктов и думаю, будет действовать в таком же ключе и дальше, в отличие от Федрезерва, который, как я отметил, уже на паузе. Поэтому, кому интересно, можно действовать через отложку байс с уровня 1.0850 с коротким стопом, например, на Уровень 50-60 пунктов, то есть 1.07.90. И ждать теста в планке 1.10. Так, и еще пара доллар-канадец актуальна сейчас, потому что сегодня выступление представителей Банка Канады Гравели, которое состоится в 16.30 по GMT. Еще в эту пятницу, если мне не изменяет память, отчет по ВВП о Канаде. То есть да, да. отчетов очень мало сейчас по рынку. Это, опять же, может быть, возможность для рынка выдохнуть после прошлой недели, когда каждый день практически было какое-то заседание регулятора. Ну, вот отчет по ОВП – это один из немногих релизов, на которые можно обратить внимание. Я за то, чтобы канадский доллар дальше укреплялся, потому что сейчас этому способствует такое локальное оптимистичное настроение глобальное на рынке. Второй момент – это рынок нефти, который приближается по бренду в район 80 долларов за баррель из-за приостановки экспорта. Нефть из Ирака в Турцию из-за политических разногласий, не будем вдаваться в подробности. И еще, опять же, ожидание вот этого сильного отчета по ВВП, того, что сегодня отгравили, мы, скорее всего, слышим о том, что Банк Канады все еще настроен бороться с инфляцией, даже несмотря на ее снижение до процентов, повышение процентной ставки. И это тоже будет попутным ветром для канадского доллара. Ну и очень много сейчас лестных отзывов о действиях канадского регулятора. Вот буквально вчера читал статью от Стивена Полозова, он бывший руководитель Банка Канады, который отметил, что все решения, которые принимались текущим руководством Тифом типа Макли, это лучшее, что может, что могло бы быть в текущих условиях. И Банк Канады добился снижения инфляции с 8,1% до 5,2%. Поэтому легкое повышение ставки в Канаде дальше не приведет к каким-то негативным последствиям. Потому что канадская, вроде бы как банковская система, сейчас самая стабильная среди других стран. Гораздо стабильнее, чем швейцарская. Особенно после вот того примера, который ты озвучил с кредитсьюз. Я думаю, что спорить с этим никто не будет. Учитывая, что действительно банк, который прогремел на весь мир, стал, возможно, первым прецедентом того, что принцип доминос работает и вот карченный домик начнет дальше рассыпаться. Но это покажет время, опять же. Поэтому по доллару канадцу рекомендую шортить, прям смело. Нужно иногда рисковать с целями 1.35, это как ближайший такой психологический круглый рубеж. Вот на этих сделках пока спуссируюсь, Роман. Слово угу. тебе понял так интересно спасибо да, за обзор я сейчас переключу на свой экран я хотел посмотреть вот пять инструментов это индекс доллара евро доллар бренд S&P 500 и золото. Угу. Ну, не открою америку что наши зрители особенно те кто меня смотрит хотят заработать на техническом анализе вот поэтому Добавлю немножко перчинки вот этим техническим обзором. Значит, что касается, что касается доллара, индекса доллара. Кстати, индекс доллара не немногие брокеры предоставляют, а маркетс предоставляет. И поэтому это здорово. Можно поторговать им. И я буду торговать. Если посмотреть... Значит, сейчас, Если посмотреть месячный график... Не месячный, а можно просто уменьшить. Вот мы видим, что индекс доллара сделал большую волну и сейчас находится в глобальной коррекции. Вот. И эту волну можно измерить сеткой Fibonacci. И здесь можно увидеть, что индекс доллара очень хорошо откорректировался от уровня 50, да и от уровня 38 была коррекция хорошая. Это говорит о том, что вот эти соотношения Fibonacci на индексе доллара сейчас работают вполне неплохо. Поэтому я ожидаю, что если продолжится снижение индекса доллара, то в районе цены, давайте посмотрим, это уровень Fibonacci 61.8, в районе цены 99.060 будет разворотная точка по индексу доллару, и я буду покупать и, можно будет зарабатывать на росте. Uh -huh. Поэтому те, кто ищет разворотные точки, такие, ну это, конечно, не скальпинг, но такие более-менее среднесрочные, вот здесь можно рассмотреть именно для покупки вот эту точку. Соответственно, если посмотреть евро-доллар, там обратная картина, и евро сейчас, ну вот глобально он движется вниз, вот эту последнюю, последний период, да, а если поближе рассмотреть, то видно, что если также евро пробьет предыдущий максимум, то также его ожидает уровень Fibonacci 61.8, от которого я буду продавать и зарабатывать на снижении. Вот. Если все-таки рассматривать более скальпинговые сделки, да, то давайте посмотрим H1, наверное. Здесь есть свои соотношения Fibonacci. Вот предыдущая волна, вот эта вот восходящая. И пошла коррекция вниз. Отбилась идеально просто от уровня 50. И сейчас ну, довольно-таки сильная коррекция. Но если посмотреть вот на H1, видно, что продавцы цену, довели цену вниз очень активно. То есть она рушилась. Вот. А вверх она цена ползет, ползет, ползет. Поэтому у меня такое ощущение, что все-таки продажи продолжатся. Вот. И дальше, если они продолжатся, то я жду цену около уровня 50. Вот я выделил зоной бирюзовой. такой. Отсюда я буду покупать и зарабатывать на краткосрочном росте. Вот. И, а если цена пойдет еще дальше, то у нас ждет более сильный уровень. Это 61,8. Это в районе цены 1,0674 отсюда можно будет либо рассматривать этот уровень как вход в покупку отдельным ордером отдельной покупкой либо если вы зашли на уровень 50 и цена недостаточно ушла вверх что вы не закрылись по take profit, то, то можно рассматривать усреднение как раз таки на уровне 618 потому что отсюда будет тоже хорошая коррекция я во всяком случае ее ожидаю и кстати говоря по стратегии усреднения работает мой торговый робот поэтому можно как раз-таки здесь входить э, двумя ордерами, настроить его, включить, и, если вы занимаетесь другими делами, чтобы не отвлекаться, не э, магнитизировать э, монитор э, и освободить себя от рутинных операций. Вот, кстати говоря, для клиентов Амаркетс э, робота я предоставляю бесплатно. Кому интересно, переходите по ссылке на мой канал и пишите мне в Telegram. Что касается нефти бренд с нефтью, конечно, посложнее. Кстати говоря, вот вообще по моим разворотным точкам лучше всего это на валютах работает. Валюты прям вот очень хорошо отрабатывают линии поддержки сопротивления. Что касается индексов нефти, золота, там чуть посложнее. Зоны вот эти разворотные, они ложные пробои бывают и так далее. Нужно здесь повнимательнее быть. Вот. Но если рассматривать нефть, то сейчас вот идет эта коррекция. И будет тут две зоны сопротивления, это зеркальные уже зоны, от которых также можно входить в сделку на продажу. Вот Я буду продавать в районе цены 80, 80 долларов 75 центов вот, за баррель. Причем здесь наблюдается, возможно, кто-то слышал про такую стратегию, как импульс, коррекция, импульс. Вот. И я а, здесь наблюдаю вот, импульс, цена остановилась, такая коррекция небольшая, консолидация. И если будет следующий импульс, который достигнет как раз таки уровня сопротивления а, зеркального, то отсюда как раз вот эта стратегия, она подтверждается еще и вот и уровнем сопротивления. То есть uh -huh. такое подтверждение. Мне почему-то кажется, что здесь хорошая точка на вход, но опять же краткосрочно, да? краткосрочно. То есть мы не говорим, не говорим о длинных горизонтах, это все-таки скальпинг такой среднесрочный. Вот, и как ä, правильно выставлять тейк-профиты, стоп-лоссы, я все-таки рассказываю на своем курсе, потому что это важная, это, это такая отдельная работа. Вот, но точка входа вот в, этом, в этой зоне. Ну давайте посмотрим S&P 500. Э, да, это такой глобальный индекс э, мировой экономики, можно сказать. И что я, на что хочу обратить внимание? Что вот эта вот последняя волатильность, Волатильность, она как бы разная бывает. Вот бывает волатильность, вот мы посмотрим в 2019 году, да, когда цена просто сыпалась вот здесь вот, вниз. Это считается высокой волатильностью. Но цена просто двигалась вниз без особых коррекций на большие расстояния. То есть сейчас мы что видим? Волатильность тоже большая. Но цена вверх-вниз, вверх-вниз. То есть нет направленного движения, она все время коррекции, все время коррекции, как качели. Вот, это другая волатильность. И поэтому как раз-таки хорошо сейчас для тех, кто любит торговать, например, коррекции, да, откаты так называемые, здесь рассчитывать на какое-то долгосрочное движение, как вверх, так и вниз, даже в связи с надвигающимся кризисом, да, о котором все говорят. Я бы пока что не рассчитывал на направленные движения. Мне кажется, что как раз-таки при любом движении будут и сильные откаты. Вот такая вот такая характеристика, вот SP500 мне сейчас наблюдается. Если рассмотреть поближе, то вот вижу такой треугольник. Здесь у нас есть линия сопротивления, от которой можно будет продать вот в этой зоне и рассчитывать на снижение. А также линия поддержки, от которой можно будет купить, Вот чуть поближе рассмотрим, на уровне 3859 и зарабатывать на росте. Ну тут вот локальную такую линию сопротивления еще нарисовал. Ну это может быть сегодня и завтра отработает вот эта линия сопротивления. Ну давайте глянем золото напоследок. По золоту я давно уже, уже два понедельника, я каждый понедельник выпускаю аналитический свой материал. И ожидаю рост золота до линии сопротивления, глобального уровня сопротивления. С тех пор цена просто консолидируется, видимо, перед очередным рывком. Угу. Вот я ожидаю, что все-таки она до тут дойдет. Если она до тут дойдет, то отсюда можно будет также краткосрочно продавать и зарабатывать на коррекции вниз, то есть на снижении. Если рассмотреть чуть поближе, мы видим вот этот вот такой размашистый треугольник. Вот его можно тоже в качестве скальпинга использовать, то есть от этих уровней, соответственно, от поддержки покупать, от сопротивления продавать. Вот такие вот цели на эту неделю. Желаю всем хорошо заработать. Роман, спасибо тебе за рекомендации. Следим тогда вместе, тоже интересно будет. Убедиться в том, отработают ли технический паттерн и фундаментальный фон, но заранее, я думаю, ты присоединишься, друзья, всем вам такое напутствие, контролируйте риски, следите за загрузкой депозитов, это важно. Роман, еще раз большое спасибо тебе, хорошего тоже закрытия недели, выходных, и очень надеюсь, что сможем увидеться на следующей неделе и обсудить те идеи, которые сегодня озвучили. Спасибо тебе большое. Взаимно, взаимно, пока.